Здравствуйте! Правила учат все, а использовать правила могут единицы. Это видео посвящено правилу this и this в английском языке, которые многие путают и используют неправильно. А вы тоже затрудняетесь, какое слово, когда поставить, напишите да или нет. Если да, то это видео для вас. С вами Диана Билан и онлайн школа ILS. ILS. Your bilingual Когда мы хотим указать на один предмет и сказать «это вилка», «это тарелка», мы используем «this is» – это. Не забывайте высовывать язычок при произнесении слова «this», «the», «the», «this», «this». This is, this is. This is. Далее, в русском языке целых четыре слова. Мой, моя, мои, мое. А в английском, как вы думаете, сколько? Всего одно. Май. И мы получаем this. Is my fork? This is my fork. This is my spoon. This is my spoon. This is my knife. This. Is my knife. Как сказать по-английски «твой», «твоя», «твои», «твоё»? Опять, в русском языке целых четыре слова, а в английском всего одно – «your». Правда, здорово? This is your fork. This is your Форк. This is your spoon. This is your spoon. This is your knife. This is your knife. А теперь давайте перемешаем все предложения и проговорим их вслух. Вместе. This is my plate. This is my plate. This is your plate. This is your plate. This is my teapot. This is my teapot. This is your teapot. Что делать, если вилок и ложек много? Тогда нам нужно использовать R. Так как R ставится всегда, когда предметов два и более. И еще придется добавить слово this. Оно отличается от слова this, тем что его надо немного больше потянуть. This these. This these. this. These. this these. These are my forks These are my forks These are your forks These are your forks These are, forks. These are my spoons These are my spoons. These are your spoons. These are your spoons. На этом все. Вам было полезно это видео? Напишите в комментариях. А мы встретимся в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Диана Вилан и онлайн-школа ILS. ILS ⁇ Your Bilingual